А сегодня мы поговорим про бас-фактор. И бас-фактор это не от бас ERP программного продукта, который есть в нашей линейке, а от Buzz, в смысле от английского слова «автобус». Бас-фактор подразумевает, что что вы будете делать, если вашего ключевого разработчика собьет автобус. И это кажущаяся простая формулировка на самом деле не такая простая для бизнеса, тут много всевозможных аспектов. Во-первых, когда делается проект. Люди очень часто ставят все на одного человека. Это может быть либо какой-то ключевой разработчик, обладающий какой-то экспертизой в области. Иногда этим же может быть и руководитель проекта. Это человек, на котором сосредоточена вся экспертиза и вся информация о проекте. Если у вас этот человек уходит, то вы проект, по сути, будете вынуждены начать заново. И в этом аспекте привлечение внешней компании к выполнению работ является очень хорошей страховкой вашего проекта. Если мы говорим о проекте бюджетом полмиллиона долларов или там больше, то иметь в штате сразу двух руководителей проекта сильно упрощает задачу старта и делит ваши риски. Поэтому, когда вы хотите сэкономить мифических несколько сотен часов работы на каких-то специалистах, Подумайте, не приведет ли это в итоге к тому, что у вас на одном человеке будут зациклены все процессы. И это может стать риском для бизнеса. Перекладывая эту аналогию на язык бизнеса, это может быть и в других факторах. Часто говорят, в единичном варианте иметь все плохо. Для примера, если у вас есть один автомобиль, который перевозит товары между вашими складами, то по закону Мёрфи он обязательно сломается в самый неподходящий момент. То же самое касается и человека. Если какая-то ключевая функция связана с одним конкретным человеком, то он обязательно либо будет в отпуске, либо уволится, либо заболеет, когда он нужен будет в самый критический момент. И понятно, что если вы небольшой бизнес, вы в принципе, продублировать все функции не сможете. Но это и не нужно зачастую. Большинство функций, которые мы выполняем в компании, не требуют такого тщательного внимания. Это касается бухгалтерского учета, это касается каких-то процессов в CRM, это касается каких-то функций, которые могут быть там уборки помещений или похожих вещей. Их очень много, но есть критические функции, которые у компании должны быть продублированы. И если вы специализируетесь на логистике, то у вас должна быть продублирована эта функция. Или у вас начался критический процесс перехода на новую ERP-систему, а это для компании всегда стресс, то у вас должны быть продублированы функции, чтобы этот проект гарантированно стартанул. Поэтому не устраивайте себе искусственный бас-фактор и там, где необходимо дублировать функции, дублируйте. Это обеспечит безопасность и вашего времени, и ваших денег.